Друзья, привет! Давно ничего не выкладывала, так как не снимала видео, не было настроения, не было желания, а, ну просто не хотелось, скажем так. Но сегодня я делала прямую трансляцию на Твиче, ссылочку на свой канал оставлю, если вдруг кто-то любит смотреть Твич. Вот, Не знаю, буду ли делать и на YouTube трансляцию, там есть такая функция, но вот специально сейчас сжала видео в ускоренном режиме и просто буквально на 4 минутки сделала. Там, конечно, на 2 часа я в прямом эфире рисовала можно заходить, можно задавать вопросы и пообщаться. То есть я рисую, но при этом отвечаю на вопросы. И самое интересное, что там будет не только рисование, а также будет резьба, также будет э, работа с кожей. Ну, в общем, все, чем я занимаюсь, там будет. Вообще сейчас усиленно э, твичом увлекаюсь. Вот сегодня первый раз постримила, и было интересно. Вот, сейчас вы видите корову вот в таком формате, она, конечно, камера немножко дальше стояла, но мне пришлось обрезать, поэтому так вот в лоб, и, конечно же, сейчас, наверное, куча дизлайков будет, но это не важно. мне просто нужно донести информацию о том, что и у меня есть теперь Twitch-канал, и со мной можно поболтать в прямом эфире. Присоединяйтесь, жду вас в гости, также будет скоро и видео про деревяшки постараюсь снять в ближайшее время всем пока